Всем доброго дня. Короткая инструкция, каким образом подключить лид-форму к АМСРМ. Лид-форму из таргетированной рекламы в Facebook. Заходим в АМСРМ, переходим в поле сделки. Переходим в раздел «Настроить». Слева видим источники сделок. Нажимаем кнопочку «Добавить». Выбираем Facebook, нажимаем «Добавить». После этого нажимаем «Добавить» в разделе «Форма Facebook». Вы должны быть авторизованы в Facebook с этого браузера, чтобы иметь возможность добавить. Сейчас рассмотрим на примере подключения этой формы заново. Нажимаете «Добавить». Выбираете страницу Facebook, от которой идет рекламная кампания и в которой у вас есть форма, выбирайте списка лид-форму. Здесь она одна. А, Нажимаете «Далее». А, выбирайте привязку в, в, в сделке полей контакта. А, имя, email, если есть, а, телефонный номер, да, контакт. В разделе «Настройка форм» можно... Тегировать. Допустим, назначить тег Instagram, чтобы он автоматически присваивался. И статус сделки в шаг воронки определить. А у нас это будет не Также можно настроить задачу-задачу для ответственного. После этого нажимаем «Сохранить» и происходит привязка формы. Форма добавлена. Выходим. Нажимаем «Назад». После этого все а, заявки, которые будут приходить в формы, из формы, будут выглядеть таким образом. Будет номер рекламной кампании, будет тег, который вы проставили, и также будет написана рекламная кампания Facebook. Вот. На этом все.